Всем привет! Лето, в принципе, уже в самом разгаре, хотя у нас еще непонятно, то дожди, дожди, то жара не сумасшедшая. Но это все мелочи жизни. У природы нет плохой погоды. И поэтому сегодня я вам покажу рецепт парфей, который вы можете прекрасно приготовить в домашних условиях. Ничего сложного в этом рецепте нет. Понадобится лишь пару ингредиентов, которые можно найти на любых кухнях. Парфе само по себе готовится очень просто. Нужно только соблюсти консистенцию, не более того. Я возьму 100 грамм сахара, добавлю сюда 3 желтка и одно целое яйцо. Добавлю немного ванили и отправляюсь к плите взбивать. Вот на данном этапе вы можете часть сахара, допустим, заменить на какой-нибудь густой джем, который, конечно, предварительно нужно будет проблить блендером, чтобы он был без волокон. Или, на крайний случай, протереть его через сито. И этим самым вы можете задать вкус вашего парфей. У меня в данном случае будет ванильный, поэтому я остаюсь при сахаре. Отправляюсь к плите. Взбивать желтки с сахаром я буду на водяной бане. Сбивать массу я буду до состояния цветка розы. Это значит, если я увижу, что масса у меня уже почти готова, и чтобы в этом полностью убедиться, на деревянную лопатку ложечкой возьму какую-то часть массы и нанесу. И подую. У меня должна получиться картинка цветка розы. Так, вот уже масса у меня загустела. И вот сейчас я проверю. Отъеду от плиты. Берем деревянную лопатку, наносим массу и дуем на нее. Масса еще не готова. Видите, лепестков розы еще не образовалась. Еще нужно буквально чуть-чуть. Так, Масса выглядит хорошо. Делаем еще одну пробу. Еще буквально чуть-чуть нужно. Вот немножечко. Буквально еще минутку и масса у меня готова. Все, масса готова. Теперь мне ее нужно охладить. Первую чашку с холодной водой. Если у вас есть лед, неплохо было бы добавить. Если нет, работаем только с холодной водой. Я сильно усердствовать не буду. Накрою пищевой пленкой и отправлю теперь в морозильник. Если у вас морозильник забит, отправьте просто на полчаса в холодильник. А я этим временем взобью сливки. Сливки у меня 30% процентные. Да, для жителей России это должен быть 33-процентный, чтобы вы могли их взбить. И начинаю взбивать. Для начала не на сильных оборотах, чтобы сливки у вас не разлетелись. Взбитые сливки у меня готовы. Я пока убираю их в холодильник. Да, имейте в виду, чтобы сливки лучше сбивались и держали форму, они должны быть холодными, то есть холодными. Они должны быть из холодильника. Но теперь жду, пока остынет у меня моя яично-сахарная смесь. Масса уже подостыла. И теперь мы в нее вводим взбитые сливки. Да, касаемо сливок, если у вас есть возможность также охладить чашку, в которой вы будете взбивать сливки, воспользуйтесь этим. Потому что если будет на улице тепло или очень душно, то сливки у вас могут поплыть. Это, конечно, ничего страшного. Даже если вы и перебьете сливки в масло, то их можно всегда использовать куда-нибудь в кашу. Но при приготовлении к этому десерту придется купить новые. Так, я заранее подготовил формы. Форму я охладил в морозилке, чтобы они были холодные. И заранее выселил их пищевой пленкой, чтобы было проще потом доставать. Можно, конечно, и без пищевой пленки, но тогда, когда парфе застынет, форму нужно коротенько окунуть в горячую воду, чтобы парфей немного подтаяло, и затем его перевернуть и вынуть. Накрываю пищевой пленкой. И отправляю в морозильник. Через 3, в зависимости от морозилки, 4 часа ваша парфей будет готова. Парфей застыл. И давайте я сделаю скромную подачу. Значит, я взял просто брусичное варенье, протер его через сито. Набросал немного лесных орехов. Парфей уже меня немного оттаяло. Извлекаю из пленки. Да, здесь речь идет сейчас не о красоте и подаче, а именно как приготовить парфю. Чтобы вы мне в комментариях не писали, что вам подача не понравилась. Можно сделать... Господи, сделаем просто. И присыпать немного орехами. Вот и все. Такой десерт вы можете приготовить буквально за полчаса. В принципе, очень простой десерт. Ничего сложного нет. Как я уже говорил, главное, чтобы была хорошая консистенция сливок и хорошая густая консистенция желтков, сбитых сахаром на водяной бане. Чем гуще, тем лучше. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.